Шерлок, что, Ватсон, зачем вам пакетик? Для бодрости, Ватсон, нам предстоит очень опасное и интересное дело. И главное, запутанное. Кстати, вам бы я тоже порекомендовал. Ну тогда поделитесь со мной. Нет, Ватсон, нет. Пакетик, пакетик. Как зубная щетка. У каждого должен быть свой. Ну что ж, тогда напьемся чаю. А давайте. Выходите нам как раз. Через 20 минут. Мы успеем. Мистер Шерлок Холт. Да, миссис Кадсон. К вам посетите? Ну тогда запускайте. Здравствуйте, мистер Шерлок Холмс. Вы кто? Меня зовут Лебруш Дамблдорфич. Я... Коллежский советник в имени моего отца, прадеда, правнуков. И что же у вас случилось? У меня произошла ужаснейшая трагедия. Я потерял пакетик. Я не могу вам не помочь. Приходите ко мне через три дня. Хорошо. Спасибо вам за это. Шерлок, куда мы идем? Шерлок, что мы здесь делаем? Шерлок, Ватсон, какого черт? Мы идем раскрывать дело, этого достаточно. Ладно. Ватсон, вот он. Мы нашли его. Кого мы нашли? Как кого? Это грабитель, Ватсон. Точно? Здравствуйте. У вас есть зажигалка? Сейчас посмотрю. Да, есть, конечно. Mm, спасибо. А откуда у вас этот пакетик? <реклама> как я... Это мой. Ага. Слушайте, я расследую одну пропажу пакетика. Так вот, я думаю, что это не пропажа, а... Краша. А что вы имеете что-то против пакетика? У меня есть подозрение, что это тот самый пакетик, который я ищу Да, мы упустили его, пустили, у вас. Что будем делать, Шерл? Нам нужно вернуться в кабинет. Домой? Контор? Я знаю, что нужно делать. Нужно найти фамильное древо Эльбруса. Я думаю, в нем все ответы. Ладно. Пойдемте. Ватсан, вот материалы, которые нам нужны для поиска фамилии ладьева и брус. Ну что сидишь? Нам пора искать. Ладно, Шерл, ладно. Ватсон, ну, вы можете перестать ходить туда-сюда? Какого черта, Шерлок? Ватсон! Ватсон! Ватсон! Анимайте свой костюм, единорога, не Нам пора идти на площадь зарабатывать!